Гуляли людей беспощадно, жгли в Одессе прямо живьем. От кого ты родился падла? Кто бомбил своих же огнем? Что кричите, трепещите миру, получайте, к чему сами шли, заплатите. За жизни солдатов И людей Невинных страны За Донбас Я за правду Я за веру Россию и дом Не трепите Собаки Мне нервы И горите Вы падлы огнем Вы бомбили Детей и стреляли Городка, Луганск и Донецк, Мариуполь, Одесса и Харька, И Херсон, но вам скоро конец. Помнит городка ваши обстрелы, Помнит гордый Донбасса, народ. Восемь лет издевались и били. Единый и братский народ, Ну какой же вам падлы Бандера, Вы продали братьев своих доллары вам в шопу свали, И Майдан, кровь людей тоже их За Донбас я за правду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 и Херсон, но вам скоро конец. Как в огне умирали в Одессе, Так и вам, волочам всем гореть Вы бомбили детей и стреляли Горловка, Луганск и Донецк Мариуполь, Одесса и Харьков И Херсон, но вам скоро конец Как в огне умирали в Одессе Так и вам, сволочам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 Париуполь, Одесса